так ютуберы привет значит у нас проблема дюрки сильно набрали вес и им тут уже места не хватает то есть сильно тесно им туда тесно и потому страчь такой потому им тут даже немного душно само здание по себе не душное то есть тут все утеплено солнце сильно не пробивается но мало места короче сейчас будем их отпускать отсюда отпустим а сюда вот запустим тут я им воду сделал вот таким образом то есть гайку открутил выше ниже поднял или хоть аж сюда водичку все у них чики-пики бункер тоже приварил Бункер не стал красить, думаю пойдет пока так. Ну и решетку вот таким образом сделал для слива мочи. Сейчас будем пробовать запускать. Может быть есть шанс, что они пойдут сами, но маленький шанс. Маленький шанс, что пойдут сами кормушку. Я их еще днем думал перевезти, но кормушки немного оставалось, думаю, пускай выжут, я не подсыпал. Ну, видите, что. Так, ну что, дай бог. Давайте сами. Э, э, э. Не, сами не... Сами не пойду бегать. Так, друзья, ну к большому удивлению бегали минуты 3-4. За ними. Маша спокойно. Минуты 3-4 побегали, забежали сами. Ну тут даже клетка более менее им нормально будет. Как раз то, что надо. Так. Тут а вот водичка вам. Ну, сейчас обнюхается. Сейчас им корма сюда сделаю. О, срут где попала. Ну, в основном в этом сарае срут под стенку или вот этот угол. А там посмотрим. По этим жужикам. Сильно большие они стали уже. Грубо говоря, не удержишь, чтобы перетянуть даже за задние ноги. Приходится так. Да, им туда будет попросторней. Сама по себе порода дюрок растут довольно-таки хорошо. Я бы даже сказал, очень хорошо, да, при рождении они маленькие. Вот, допустим, до месяца они, ну, чуть хуже, чем обычный трехпородный гибрид или четырехпородный гибрид. Но уже когда там, грубо говоря, после месяца, начинает стартовать хорошо и обгоняет гибридов. По привесам уже туда после двух, трех месяцев, четырех, вообще-то, да, колоссально набирает вес. Ну, видите, жарко им. Бетон холодный. Ложаться. сарай сама клетка. 3х3. 3. Не, где-то так 3 это точно, а так, наверное, 3. 3.40, 3.30. Ну а так где-то. Я точно не помню это. Когда уже встроенный. Сарай 2014 года. Вот этот просто каждый раз партию запускаю, побели туда-сюда, но ну, тут буквально сейчас неделя пройдет, оно все черное будет, сейчас покажу какое оно будет через буквально неделю. Вот как вот здесь, то есть яма уже наполнилась, яму надо будет вычистить, все вычистить, стены вычистить, все просушить, вымыть, побелить, тут поелка такой же самый метод, две пластины, только пластины деревянные и начали их грызть я сделал железные, нормально регулируется хорошо, деревянные загрызают. в новый тот, что построю, переводить не буду пускай тут и будут до зареза это у меня чисто надкорм. три девки, один кастрированный хряк поэтому ну да, сейчас стены будут все грязные Вон уже попсыкали, Они еще немного побегали, там хотя бы несколько минут, но побегали пожалеем вообще жарко стало. Вот вода. Ну я думаю, поймут. Видите, воду лью сразу ложится. Может бетон им водой облить? Да я думаю не надо, они сильно побегали, чтобы еще воспаления никакого не было. То когда они в спокойном режиме, спокойное можно ведро валить на пол, на бетон, и они вот так будут по бетону качаться. А когда они побегали и горячие, но ну, не надо им холодной воды, И генерально удобно у них. Вот спустя один день уже пены грязные. Я вообще густую густой забираю, но так как бетон промаскивается, то... Критун крепости наберёд. Жарко у нас? Заткеньте! Так. Верпеть. А! А ну, Вик, куда в угол. не поливаем, а на бетонную умьем и оно нормально они сейчас остынут и, и будут кушать Сейчас такие манипуляции по фин-старое сделали. И теплом требует набери. Давай, да, давай. Давай. Да, да. Халя, халя. Халя. Да. Халя. Да. Халя. Сюда. Они сами под воду не режут. Чисто на бетоне улыбаются. Вот так. У меня масло будет. Так же само в сюда переводили. В про черву. Носик тоже самый бетон. Ну тут у меня часть вот это метр бетона, а дальше все деревянный пол. Хотя раньше было так само один бетон, но я потом закрыли наверх дерево и еще залил бетон. Потому что для маленьких поросят, думаю, пускай. Лучше так лучше подрадувать сливы маршрут. У нас сильно жарко, пока я сейчас в пеньку стою и весь мокрый. То есть тенек все равно мокрый, потому что Такие манипуляции делаем каждый день. О видите? О, видите, а вы говорите, они себя плохо чувствуют. Мы себя нормально чувствуем на пляже, правильно? Когда пляж и вода прохладная, нормально себя, себя чувствуем. Так сам видим, а ну, тупота такая. А так я на полы поналючку. <смех> На полы-то наливал и тем самым она немного. И бетон холодный становится. И Женька водички, да? Вот. И все. Это у меня уже все. Ну, версий, последней или крайний, второй, последняя клетка, где я закончил уборку. Углавый и. Там забита литровой. Ну и самому, конечно, попить. Машка, <смех> где такой? Чистки вы, наверное, никогда не было. Катак вообще чистый-чистый. А чистый. ну нормально реагирует на воду. Я и кишку маленьким так чуть-чуть поливал пол. Да, да. Маша у нас в июле, в июле, только это по крайней мере, в июле. Чтобы в июле пороси, сама помаски у нас. Ну, грубо говоря, через месяц. Да, наверное, месяц. Над... Да, нет, нет, ну да, месяц. В июле мастерка у нас. Вот послуж... дюрку я послужил, послужил. <толкнула> на самом покрыл. Я вот тут... А, ничего. Ну, эффективный? Это черт. Можно больше каналов?